Так, запись пошла. Раз, два, три. А, всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Йоба Гейм. С вами, как всегда, ваш Сантьяго. Сегодня начинаем прохождение игры под названием The Choice of Life Middle Age. Если ты готов и приготовил для себя пару вкусных блюд, тогда мы начинаем... Начинаем играть. Значит, игра... Какого формата? Здесь нужно будет выбирать это какого-то карточного, наверное, формата игра, где нужно выбирать какие-то пути, от чего будет зависеть то либо иное действие. Так. А, значит, что? Начнем, да? Однажды. Однажды в далеком-далеком королевстве, молодая агрессианка работала в поле. Так, дальше. Ковырялась она в земле, пока не нашла сосуд, украшенный письменами. Wow. Так, сосуд околдовал ее своей красотой, любовалась на него, крестьянка грузила в руках, да и разбила. Опа, дальше. Вскоре родились вы. Оу, я дитя сосуда. Сосуда. Так, вы родились в средневековье, в семье крестьянина. У вас 11 братьев и сестер, как привлечь к себе внимание? На фоне того, что у меня 11 братьев и сестер, я могу себе вполне себе позволить поплакать в колыбели. Потому что, ну как это так? Лежать молча. Тебя никто не заметит. Мать взяла вас на руки и покормила Грузию. Оу, это так мило, это кайфово. Так, когда выдался плохим... Э, год выдался плохим на урожай. Детям достается очень мало еды. Так, съесть только свою порцию, под, э, побраться с братом за еду. Давай подеремся. Я в детстве... Так, брат устроил вам серьезную разбочку. За <laughs> Я в детстве тоже э, с братом дрался за еду. Но не из-за того, что у нас мало было урожая в году. А из-за того, что там какие-то чипсы на кону были. Так, ночью вы проснулись от шуршания за окном внезапно. В окно про просунулась морщинистая рука. И стала щупать кровать. Мы каждый день так делаю. Каждый день. Так, молиться и дрожать от страха в углу, спрятаться. Мммм... Что будем делать? Спрячемся. Биар Грилс учил прятаться. Мы сделаем именно это. Так, рука схватила вашего брата и резко исчезла, высунувшись в окно. Чисто рука, без тела. Так, вы подросли. Вас отправили работать в поле вместе с другими детьми. А, взяться за работу, отлынивать от работы. Я буду отлынивать. Вы отправились на ярмарку, проходившую в деревне. Кайф. Так, на ярмарке было оживленно слева стоял столб на который залезают с голыми руками а справа толпа крестьян чего-то ждала залезть на столб встать в толпу Хм, как бы поступил я М -м -м -м -м. если я залезу на столб наверняка меня отец увидит <seventh> отец стоявший в толпе и даст мне люлей поэтому я скроюсь и просто посмотрю так казалось что граф раздавал бесплатные сладости когда об этом узнали вас раздавили в толпучки и Голос. Живая душа Впервые за столько лет Да, живая душа Впервые за столько лет а, Кто это, где а, Кто это Я заблудший дух Я очень давно здесь oh. Знаешь Я могу вернуть тебя к жизни Если ты мне поможешь а, Верни меня к жизни Помочь а, Ну если поможешь, тогда он скажет, помоги. и Давай сразу упростим, упростим. Я тоже хочу жить, но мне не вернуться без своего тела. Мое тело в сокровищнице короля. Помоги мне обрести его, когда вернешься к жизни. Договорились по рукам. Краба, давай. Дух ведет вас на свет. Хорошо. Мы родились в средневековой семье крестьяна. Вам повезло, что вы выжили, но надолго ли? Ведь у вас 11 братьев и сестер. Полсти. Давай ползем Вы заползли печь и коснулись рукой трубы Теперь ее украшает ожог в форме перевернутой восьмерки Это типа знак бесконечности Бесконечно вечный Так, вы хотите ползать по дому И пробую все на вкус, но люди не обращают на вас внимания И не смотрят под ноги Ползать, сидеть в углу Что бы выбрал ты на моем месте? Я буду ползать А если я буду ползать, меня... Я буду ползать Uh, навык получен Избородливость Вы ловко уворачиваетесь от ноки падающих предметов Как говорится, хочешь жить, умей вертеться Да Так, вы задумываетесь о своем будущем Пришла пора чему-то научиться Научиться ходить, научиться говорить Изначально, что я сделал первым uh, Мама, Кто... дети говорят сначала Или ходят Или сначала говорят, а потом mm, Давай пойдем Пойдем, поздравляем, теперь у вас больше способов умереть. <с> вот это я понимаю, движух. Так, гуляя около дома, вы встречаете бродячую собаку. Подойди ближе, не двигаться. Не двигаться. А вы стоите и смотрите друг на друга, спустя месяц собака <с> Спустя месяц собака сдается и уходит. Демон. Так, отец поймал вас, отправил работать в поле, но пахать вам страшно лень. Двернуть коня за хвост, который... Нет. Если я дерну коня за хвост, я получу скопыта прямо в грудину. Я уверен. У меня... Я почку даю на отсечение, что мне отлетит, у меня отлетит грудуха. Управлять плугом. Вы, по... вы пахали весь день. Перспективы работать так всю жизнь вам не понравилось. М -м -м. Работая в поле, вы натыкаетесь на подростка, спрятавшегося в кустах позвать взрослых узнать кто это подросток в кустах я бы не стал звать взрослых ну, давай узнаем предмет получен меченая монета босой подросток протягивает вам монету и просит не выдавать его У -у -у, победа так ваша ленивая скотива зашла на поле принадлежащее графу хм. Махать палкой, чтобы шла обратно Пускай гуляет Я так понимаю, если я оставлю ее гулять Граф ее незамедлительно просто убьет Ну или не, не графа, смотрите ли полей графинах Так, так что Махаем палкой, чтобы она ушла обратно Валы Вол... <с> неохотно послушались И вернулись, помяв вас при этом Зато вы не потревожили графа Вот так вот Изи! Граф призвал вашего отца в поход на несколько лет. Без него хозяйство пришло в упадок. Платить оброк стало нечем. Идти, куда глаза глядят, шататься по деревне. А отправимся в путешествие? Глаза глядели в сторону трактира. Ваша семья не смогла заплатить церковную но Теперь вам необходимо отработать долг у церкви. Ну, я вот так понимаю, если работает на землях церкви, значит, на церкви. Если помогать на мельнице, значит, на мельнице. А здесь указано что церковь, значит, идем работать на церкви. Мы успешно отпугивали голодных ворон от посевов, но потом они собрались ста и поклевали вас. Все? Это все? А ты думал, зрение кое легко выжить? Да как, как что за дерьмо? В среднем в семье крестьянин вам повезло, что вы выжили. Надолго ли, ведь у вас 11 братьев и сестер? Мы ползем, Вы заползли за печь. Болдый, изворотливый, научиться ходить. Теперь у нас куча шансов, чтобы умереть. Я помню, не двигаться мы выбирали. И там собака, собака, смотрела на нас целый месяц. Так, подойти ближе. Вблизи, понятно, что это... а, вблизи стало понятно, что это грязный ребенок. На четвереньках теперь у вас появился друг! Давай, пойдем сдружить с другом. Так, вы с другом устраиваете импровизированный рыцарский турнир. Какое оружие выберите? Рук, а, лук и стрелы, либо меч. М М М М Я буду лучником. Так, вы показали себя метким стрелком, когда попали другу в глаз. Пойдем, посмотрим. Отец поймал вас и отправил работать в поле. Так, это было уже управлять плугом. По-моему, мы что-то там с плугом сделали. А, нет, вы пахали весь день, перспектива работать нам не понравилась Работая в поле, вы натыкаетесь на подростка, спрятавшись в кустах Узнать, кто это, мою монету берем Ваши ленивые скотивы за Так, Вот когда мы палкой, короче, отпахали там, типа, нам досталось Пускай гуляет, пускай гуляет, суд налагает большой штраф На вашу семью, отец почти разорет Граф призвал вашего отца в поход, господи так, давай шататься по деревне, что ли? Вы ничего не делаете ничего не происходит. Удивительно. Понимаю. Так, проходя по лесу, вы увидели раненого крестьянина. Подойти и помочь, пройти мимо. Раненый крестьянин заслуживает помощи. Неподалеку был волк, которого вы испугнули. Крестьянин отблагодарил вас, но дать ему было нечего. Моя любимая награда, любимая, ничего. Вы дошли до старого трактира, внутри грязного и откуда ты... И... Что? А, и откуда-то, из полусьмы на вас вопросительно смотрит трактирщик. Заказать похлебку, спросить про подработку. Наверняка это будет верным решением. Трактирщик позвал за собой. Вам предстоит средневековое собеседование. Давай. Указал на огромный грязный котел посреди кухни. Его надо отмыть. Усердно драясь котел, налить туда воды и помолить. Почему так? А так важно было. А сейчас так можно. Драем котел в убыток себе. Вы ободрали руки в кровь. Хорошо, что ничем не заразились. А, котел все еще грязный. Попросить другую работу. Нет, драйс котел. Грязь стала отходить, трактирчику понравился чистый котел, он взял вас на работу. Так, в трактире собралось много посетителей. Внезапно вас позвал. Таинственный незнакомец. Подойти и сделать вид, что ничего не замечаешь. Хм... А не... <смех> а что-то запрещенное ли он хочет нам предложить? Ну подойдем. Вы подошли к столу, где сидел незнакомец. Его лицо частично прикрывал капюшон. Он предложил присесть. Наемник, значит так, приятель. Я смотрю, ты молод и сила у тебя как раз. Есть для тебя одна нарвотка. Ты в деле? Так, уйти из-за стола? Что за дело? Я хочу узнать, я любопытный. Вы пытаетесь разузнать, что за дело, и правильно делаете. Наемник. Местные жалуются на странные звуки из пещеры неподалеку. Меня налили, чтобы разобраться на одному. Идти опасно. Но чем я могу помочь? Мне нужно оружие. Хм, хм, хм, хм. Мне нужно оружие. Конечно, у меня есть кое-что. Так, наемник достает мешок. На выбор есть меч со щитом. И лютня Выбрать меч, меч и щит Или выбрать лютню по, Чисто по соображениям совести И того, что я не умею играть на лютне Я бы выбрал меч и щит Да, выбираю Предмет получен, меч и щит Отличный выбор, если умеешь им пользоваться Лютней я точно не умею пользоваться Типа, я да я и петь не умею, как бы мифа, соль оси Хуй соси приемный ты Так, вы выдвинулись из трактира и пошли через лес Вскоре бы были у пещеры Войти внутрь, обсудить план. Обсуждаем план. Однозначно. Мечи щит. Вы договорились, что пойдете первым, держа щит на Это было не зря. Когда вы вошли, в вас полетел огненный шар. Щит с мечом расплавились от огненного шара, и их пришлось бросить. Бежать прочь, либо забежать внутрь. Забежать внутрь? Вы забитали внутрь, и перед вами был колдун, шепчущий новое заклинание. К счастью, его тут же оглушил ваш напарник. Вот оно, А бандит на связи. В пещере стоит алхимический стол и карта деревни. Похоже, колдун искал что-то в вашей окрестности. Обыскать пещеру и получать награду. Обыскать пещеру. Предмет получен таинственный гриб. На столе лежали изображения каких-то склянок и непонятные тексты. Единственное, что привлекло ваше внимание, это таинственный гриб. Ну, грибочки, понимаю, понимаю. Так, селяне обрадовались поимки колдуна, они, ш... они щедро наградили наемника, а не пора бы узнать его имя. Так, объявить, что это ваша заслуга, попросить у наемника свою долю. Мы не будем выскочка, потому что мы дети, нам никто не поверит, короче все. И еще награды обделят потом. Давай попросить свою награду. Наемник указывает на грипп и говорит, что это и есть ваша награда. На этом вы разошлись. Я же сам его нашел, товари. Так, вас позвали на строительство церкви. Это обман. Это обман, несовершенные. Так, все. Вас позвали на строительство церкви. По Полез на крышу, я упаду и разобьюсь, помогать кузнецом Вместе с кузнецом вычинили чинили затупившийся инструмент, церковь вам благодарна Вот это я понимаю Голос, ты помнишь о нашем договоре? Как мне попасть в сокровищницу? Да Как попасть в сокровищницу? Для начала попади в город, король живет там в своем замке Да? Вы пошли в ученики к кузнецу Он согласится взять вас Если вы пройдете его испытание. А... Если я выберу практику Наверняка я себе отрежу палец Так Кузнец задает вопрос Когда нужно ковать железо? Пока горячо Так, верно Надеюсь это все, нет Какова температура плавления железа? Температуру еще не открыли Так, наверняка вот этот вариант Тысяча чего? Каких еще градусов? А, там не открыли... Там же не было еще градусников. Точно. Это же в средневековье гороховое, это голова. Так, теперь вопрос по истории. Кто из древних богов был кузнецом? Что? Гефест. Гефест по-любому что-то платит, потому... О, плавил. Потому что... Сейчас объясню. Дионис это бог-братин. Братан. Он всех вас угощал и целовал в щеку. А Гефест... Это плитки газовые. Гефест. Верно. Дедукция. Сычешь? Так, кузнец взял вас под мастерье. Оказалось, что другие кандидаты вообще никуда не годились. Хам... Так, с... на карту. А что мне нужно на карте? А, вот, смотри-ка. А что я могу? А, вот этот закрытый путь для меня еще, да? Так, а если сюда в путь? Ползти, так, так, так Ползать, понятно, это все понятно Ночью загореть, ночью заходить Понятно Поздравляем, не двигаться, подойти ближе Это будет мальчик, так Так, играть в салки Играть в прятки Вы и уже, играйте реп... с ребятней реп... на улице Играть в салки Играть в прятки Давай в салки, я помню, я прятки не любил Вы бегаете лучше всех и никогда не были водящим Отец поймал вас и отправил работать в поле Напахать вам страшно, лень М -м, Управляем плугом Все банально Работая в поле, вы накаясь на подростка так. Здесь нам что? М -м, узнать кто это Позвать взрослых Узнаем кто это, получаем рубль Пускай гуляет скотина, понятно Так, шататься по деревне, идти Куда глаза глядят Так, глаза глядели Ваши руки и ноги в грязи, вы решили умыться в реке Войти по колено Искупаться по колено. Немного чище стал Я уверен, если бы я вошел поглубже У меня бы забрали все жизни Дарактир внутри грязный, откуда вы Из пол тьмы на вас подождите, смотрит драктильщик. Так, заказать похлебку а, В еде были кости и сено О чаевых Не может быть и речи Но сердце добавили, хорошо Расплатиться Убежать, денег у меня нет, поэтому бежим Вадулаус убежать Возвращайтесь домой через лес, внезапно перед вами появляются двое. Бежать со всех ног узнать, что эти господа делают столь поздний час. Бежать со всех ног, конечно же. Повернувшись назад, для побега вы обнаружили еще двоих людей, бежать не получится. Человек со шрамом достает кинжал и направляет его на вас, деньги или жизнь. Изобразись Юродиога. Достать все, что есть. Юродиогы. Так, вы стали нести околесицу и пускать слюну, но это не помешало там обыскать вас. Человек со шрамом, а ты не так просто, как кажешься. Мы с тобой еще увидимся. Пойти дальше. Вы забыли, куда хотели идти и пошли обратно в деревню. Проходя по лесу, вы увидели раненого крестьянина. Я это уже выбирал. Вы встретили... Вас встретил посланец из банды и требует пройти... Из банды? Пойдем. В лесу вам завязывают глаза, чтобы вы не заполнили дорогу. Вас привели к главарю бандитов. Рядом стоит человек со шрамом, которого вы видели в лесу. Приветствовать главаря, молчать, приветствовать. Давай приветствуем. Приветствую, о славный король бандитов! Наслышан на твоих великих делах! Главарь бандитов подхалимичишь, здесь таких не любят. Молчать. Вы решили промолчать? Пора проверить тебя в деле Кака Какое задание выберешь Посложнее Я беру посложнее задание Предмет получен Старый бандитский нож Вы с бандой отправляетесь грабить караваны На королевском тракте Разумеется, так будет охрана Там будет охрана Вы, вы Выжидаете в засаде на лесной дороге Вскоре появляется караван Выждать нужного момента Ой. Так, выждать нужного момента В атаку вы подсчитали количество гвардейцев, и каждый взял на себя одного. Вы напали неожиданно и быстро справились со стражей. У меня все получилось? Граф молит о пощаде. Не щадить, пощадить. Мне же у графа нужно что-то в сокровищницам сделать, так что пощади. Вы отпустили скулящего графа. Через несколько дней ваш лагерь окружает новое войско графа. Вам грозит смерть. Остаться! Вы выждали момент, чтобы показаться на глаза графу. Он припомнил вас и приказал отпустить. Это была вся его благодарность. У -у. Проходя по лесу, вы заметили, как охотится крестьянин. Сообщить страже поохотиться вместе с ним. М -м -м. Вы ничего не поймали, зато кто-то сообщил о вас, страже. Вас поймали и наградили 10 ударами плетей. Я же не крыса. Вы в не хотите есть, и у вас нет денег. М -м -м. Просить милостиню? Попрошайка. титул получен, попрошайка. Вокруг только бедные крестьяне. Ни у кого нет вам на поджертвование. В зрение проходит ярмарка, и вы решили посетить ее? Спокойно все осмотреть. Да, посмотрим все спокойно. Мы послушали. министрели и от души посмеялись над комарохом. Хорошо. Отлично. Отлично. Вы отправились в лес. Надеюсь найти еду. Есть ягоды, есть коренья. Ягоды я не знаю, что за такое. Коренья вполне себе. А, Корень казался горьким. До конца дня вас мучила диарея. Срать мы, значит, хотели люто. А, Брадя по лесу, вы наткнулись на при... притоптанную землю. Копнув ее руками, вы обнаруживаете мешочек с монетами. М -м -м. Помочь семье. Я помогу семье. Я семьянин. Вы заплатили графу золотом вместо оброка. Теперь ваша семья может вздохнуть спокойно до какого-то времени. Это правильный ход. Семья. Семья это самое важное, что может быть... Через деревню проезжает рыцарь в сияющих доспехах Проходя мимо, он толкнул вас в грязь Обозвать рыцаря морзавцем Дернуть рыцаря за ремешок надо... Так, наверное... Не, он мне отрубит руки, я лучше обозву. Вам показалось мало, рыцарь заехал вам железным кулаком Если бы я за ремешочек его дернул, он бы мне, наверное, ну типа, дернул бы что-нибудь другое Ты помнишь в нашем договоре? Да Тогда ты должен попасть в город вы прошли ученику выбрать практику. Вы предпочли работать руками, а не головой. Знание кузнеца ⁇ перетаскать все заготовки. Таскать по одной... Таскать по одной. Вы выполнили работу, но это заняло весь день. Каз... Кузнец просит раздуть меха. А, нажимать медленнее. Так, вы решили не спешите, нажимать медленнее. Из-за этого горный поток и вам досталось по полу. Кузнец просит подать молот с поперечным затком. А, с чего? Поперечный. Может этот? Это не тот молот и прицел. Так, кузнец дал вас в подмастерье. Оказалось, что другие кандидаты вообще никуда не годились. Так, на карту следующая глава. Я так и не попал вот сюда. Вот я так и не попал вот сюда. Что мне нужно для этого? Камон! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ладно, пусть продолжим. Вы отправили кузнецу. Вы отработали у кузнеца уже год, и за это время многому научились. Отдохнуть, взять серьезный заказ... Взять серьезный ка... Вы просите кузнеца дать вам серьезную работу. Рыцарь заказал полуторный меч. Кузнец поручил его. Это дело вам. Взять молот. Подготовиться. Подготовиться? Вы долго спрашивали кузнеца про технологии ковки Все, что вы запомнили, это равномерное сечение и резкая закалка. Итак, вы разогрели заготовку. Как будете формировать клинок? Проковать вдоль протяжности. Постукивать только по краям. What? What? What? Что это? А, это награда моя. Титула. Проковать вдоль протяжности. Так. Вы разогрели заготовку. Как будете формировать клинок? Постукивать только по краям. Давай вот так. Предмет получен. Равномерный клинок. Вы получили ле лезвие равномерного сечения. Кайф! Пришло время закалить клинок в воде. Вы ведь умеете это делать? А, опустить клинок целиком, опустить по чуть-чуть. Нет, вай! Пришло время закалить клинок в воде. Так предмет убран. У меня появился предмет очень низкокачественный. Вы медленно опускали клинок в воду, а это время он трещал и искривлялся. Чувствуется рука мастера. Вы завернули свой шедевр в ткань и готовы завершить заказ. Сказать кузнец, слушай, заказ готов. Кузнец похвалил вас за честную правда, меч пришлось перековать, вы остались без оплаты. Дела, вкусницы, идут на лад. Вам поступают заказы на оружие и доспехи, подковы, инструменты. Пришлось даже нанять щитовода. Попасть в город, работать. Мне нужно в город. Кузнец даст пропуск в город, когда вы отработаете 5 лет. 5 лет, на что я подписался Крестьяне собрались в центре деревни Глашатая объявляет о грядущей войне Бухтеть, не обращать внимания Бухтеть, бухтеть Вы бухтели до самой ночи и другими делами не занимались Пока вы были в деревне, в кузне начался пожар Кажется, кузнец все еще внутри а, Бежать, конечно, бежать, я герой вы бежали внутрь и спасли дрыхнувшего кузнеца. Правда, вы получили значительное ожоги. Ничего страшного абсолютно. От короля прибыл гонец заказом на вооружение королевского войска. Согласиться, я буду даже с ранами, с ожогами, помогать, работать, трудиться, не покладая рук. Вы с радостью согласились. Мы получили Ау! Вы получили список оружия. В нем более сотни мечей разных видов. А, распределить обязанности работать днем и ночью. Распределяем обязанности. Вы распределили обязанности с кузнецом и планомерно принялись за работу. Вы не выполнили даже четверть заказа, а срок подходит к концу. Нанять еще людей? Нанять еще людей. Вы наняли несколько подсобных рабочих и выработка увеличилась втрое. Гонец короля, а, короля забрал заказ. Попросить награду. Попросить пропуск. Вместо оплаты гонец дает вам пропуск в город. Видели бы вы лицо кузнеца, работавшего несколько недель на напролет. Вау, я его подставил, наверное. На следующий день вы отправились к городским воротам Предъявить пропуск Страшники молча просмотрели на бумажку И дал вам пройти его Вот так просто И это все Так, интересно, на самом деле, как это было раньше Для того, чтобы пройти город Нужно было показать какую то бумажку, Которую можно получить там спустя пять лет работы На какого-то там работодателя Да Вы прошли через высокую арку Городских ворот, теперь вы горожанин М -м -м. Так, на карту, давай посмотрим, что нас могло ждать здесь а, Карта, в принципе, небольшая Небольшая, да? Горожанин, так, да? Все, горожанин, значит, мы... Все, идем в путь Вы оказались посреди торговой площадки Горожане снуют туда-сюда Торговцы соревнуются, кто громче посовет посетителей а, в гущу событий Осмотреться Мы первый раз в городе, нам нужно осмотреться Вы никогда не видели столько людей Вы даже придумали новое слово Столпотворение Ммм, новое слово вам подошел патруль трезвых стражников, говорят, что видят, вас впервые требуют денег, чтобы у вас не было проблем. Как попасть к кораблю, ой, кораблю, королю, показать неприличный жесть. Спросим про короля. Королю стражники долго хохотали, брызгая слюной, и вам пришлось уйти. По крайней мере, мы не дали никаких денег». Так, вы встречаете праздных бродячих музыкантов. Дать несколько монет купить, а, кутить с музыкантом, они меня ограбят по-любому, я просто дам пару монет. Вы не нашли ничего в ваших карманах, но за попытку вас поблагодарили. Угу. Наступает ночь, нужно искать место для ночлега. Искать ночлег, остаться на улице. Искать ночлег. Искать ночлег. Я не буду спать на улице, это, ну, неприлично. Мне бы забрали эти стражники, одно или забрали бы последнее все, что у меня есть. Так, мы искали ночлег, но все дома были, все дома были закрыты. Вскоре стемнело окончательно. М -м -м. Проходя по бездневной улице, вы услышали писклявый голос из темного угла. Приглядеться. Давай приглядимся. Было так темно, хоть глаз выкали. Вы подошли ближе. И на меня напала крыса. Вам не показалось? В углу сидела крыса и она разговаривала. Крыса? Ищешь наш лек, путник? Иди со мной. Ты разговариваешь? Крыса? Разговариваешь? Так. Да, ты, дружище, внимательный. Вы последовали за чудной крысой. Вскоре вы оказались у заколоченного дома. На двери была надпись, Ну, читать вы не умеете. Где мы? Залезь внутрь. Где мы? Крыса. Где мы? Крыс. Дом забросили во время шумы, но он уже безопасен. Не бойся. Вы внутри скудно обставлены в домишки. Из убранства здесь только хапка соломой и на полу. И пар что солома на полу и пара лавы отдыхать говорить с крысом давай поговорим с крысой потому что ну как бы когда еще удастся поговорить с таким чудным животным вы расспрашивали крыса но он был неразговорчив вскоре вы уснули беспокойным сном голос ты попал в город это достойно похвалы осталось только попасть в замок там ты найдешь мое тело и выполнишь уговор как мне это сделать Понял. Я все понял. Добейся уважения в городе, и ты попадешь в замок. Угу. На следующий день говорящая крыса просит о помощи. Прогнать крыса, выслушать крыса. Вы согласились помочь. Я, я хочу снова стать человеком. У алхимика должно быть зелье, которое вернет мне прежний облик. Что произошло? Все понятно, я понял. Алхимик, чудеса, все вот это вот. Вы посадили крыса в карман и отправились к алхимику. Вы пришли к дому алхимика ждать, постучать, ждать, постучать, ждать, постучать, ждать. Вы решили дождаться, когда алхимик уйдет. Конечно, в тайне все сделать проще, так как денег у нас нет, ни капли. Можно подработать иным способом. Вы стали ждать за кустами. Вскоре алхимик вышел, прихватив с собой лопату. М -м -м, давай залезем в окно. Окно было приоткрыто. Вы проникли в дом алхимика. Перед вами стол с реагентами. А над ним полка с разнообразными зельями. Взять синее зелье, взять черное зелье, взять синее черное. Черное цвет крысы. Какой серый? Он ближе к черному, чем синий. Берем черное зелье. Вы дали черное зелье крысу, и он вырос до размера собаки и укусил вас! Мой бог, крыс, все не твой щищу, говорит. Взять желтое зелье. Желтый. Вы брызнули желтым зельем на крысу. Его мускулы выросли. И он укусил вас сильнее. Там еще есть что-нибудь? Прозрачное и красное зелье. По-любому, вот прозрачное. Предмет получен. Экстракт лука. Вы капнули зелье на крысу, и он зарыдал. Вы припрятали это зелье себе. На верхней полке вы заметили еще один флакон. Но за дверью послышались шаги. Выпить зелье. Вы уменьшились до размера жука и проползли под дверью. Вскоре ваш облик вернулся. Я не могу понимать, как это играть. И каков смысл этой игры? Не могу понимать. Так, вам удалось убежать, но крыса вы больше не видели. Блуждать по городу, отправиться в центр города. Вы отправились взглянуть на неизведанную часть города. Угу. Вы видите, горожанин теряет увесистый. А, что теряет увесистый. А -а, забрать себе. Нет? Вас хватает стражи за попытку воровства, вам положено дюжный ударов в плеть. Усашу! Вас замечает хозяин театра. Он отмечает вашу харизму и фактурность и предлагает участвовать в представлении. Ха, я согласен. Мне же нужно как-то завоевать уважение э, и доверие замка. Хороший шанс, подумали вы. Угу. Вас выдвигает на одну из главных ролей: выбрать злодея, выбрать героя. Я, я буду героем. Вы играете рыцаря, которому сейчас дадут. Вам дали текст. Гулять учить. Я выучу текст. Я всегда, когда у меня в школе были какие-то представления, я участвовал в них, я всегда изучал текст максимально. То есть я я, я вживался в роль, я был тем, тем самым героем, который мне предстояло отыграть. Полная отдача тексту. Полная отдача своей роли. Я погружался максимально. Поэтому так сделаем. Вы не умеете читать. Это не я. Ну, по факту, да, в принципе, один в один. Один в один. Сегодня день премьеры. Не представление. Прибыл сам король. Выступить? Я выступаю. Хоть и не знаю текста, я выступаю. Мы переоделись в костюм. Герои готовы произвести впечатление. Я помню тот момент, когда, короче, на сцене я забыл случайно текст и случайно мастернулся. Я вот так в микрофон говорил плотно. что то там, что то там. Бля. И это было максимально слышно. Всем. Абсолютно. Было... Э, по мне показалось, что была минута тишины. После этого охренительно орный гор. Из гор. Все орали, все смеялись, короче, и плакали, но мне было даже жути стыдно, потому что, ну, я был как бы поймальчиком, типа, все дела, да, извините Так, вы произносите монолог героя, но замечайте, как зрители зевают Импровизировать, давайте импровизируем Вы скорчили рожу, пара зрителей хихикнула, настал момент драматической сцены Заплакать, титул получен звезда, вы незаметно проснули... А что прыснули? Эстракт лука себе в глаза и изобразили самый правдоподобный плащ. Ахнул даже король. Так, вы забыли текст, молчать, рассказать шутку. Какую вы шутку про короля и высокий оброк простому люду? Понравилось, а вот королю нет. Представление закончилось, зрители рукоплещут, и все актеры вышли на сцену. Сплясать? Поклониться? Поклониться. Вы спокойно поклонились и задумались о большой карьере. После представления к вам, пожалуй, гонец от короля Король желает видеть вас придворным шутом Вот мы и попадаем в замок, дорогие друзья Так, давай посмотрим на карту, что нас ждет Шут Так, вернемся, следующая глава Следующая глава, куда нас приведет, посмотрим быстренько Теперь вы придворный шут. У вас даже есть твоя коморка в замке. Отдохнуть, гулять по замку. Отдохнуть, гулять по замку. Отдохнем, отдохнем. Вы прилегли на стену в своей коморке. А, голос. Замечательно, с помощью своего таланта. Развлекать людей ты попал в замок. Это достойно уважения. Спасибо. А вы утвердительно кивнули во сне. Теперь ты должен помочь мне, я чувствую мое тело совсем рядом. Дождись, когда в замке будет меньше всего людей, тогда попасть в сокровищницу будет просто. Я понял, понял, понял, понял. Вы бубнили что-то во сне, когда вас разбудила повар. Скоро начнется праздник урожая. Сегодня праздник урожая. В замок приглашены городский совет, видные торговцы и ремесленники. Всех необходимо развлекать. Хм, встретить гостей, пить мы не будем, шут, титул получен, шут, хоть я и не люблю в такого формата, ммм. Встречи и выставление себя в роль шута. Но все же мы в игре, мы в игре. Вы выскакивали из-за угла и пугали приходящих гостей. Одна женщина потеряла сознание. Блин. Праздник в самом разгаре повырает кухни, подают изысканные блюда, а вино льется рекой. Я не могу пить, потому что на мне ответственное задание висит. Вы рассказали историю про двух бандитов на неподеливших монету. Гостям понравилось. Наверное, душная история на самом деле. Настало время танцев выпить, потанцевать. Так, вы танцевали на столе, пока не свалились на пол. Вы повредили спину. Минус одно сердечко. Ха. Хмельные гости требуют историю. Вам нужно что-то придумать. История про черного рыцаря. Нет, история про собакоголовых. Да. В одной далекой-далекой стране жили люди. Да не простые, а с головами как у собак. Толпа вас внимательно слушает и требует продолжения. Чума. Быть собакоголовок. Ходили они на руках. Пытались землей и жили на верхушках деревьев. Слушатели ждут развязку истории Плохой конец, хороший конец, плохой конец Я же шут, хороший конец должен быть Живут они в своем далекой-далекой стране и по сей день А где именно, никто не знает Уже светает, половина гостей разошлась по домам, А вторая половина заснула под столами Пора отдохнуть Вы отправились в свой чулан и проспали целые сутки Хорошо На званом обеде вы встретились с главой тюрьмы Он утверждает, что вы похожи на беглого заключенного. Плеснуть ему вина. Плеснем вина. Глава тюрьмы подобрел и больше не задавал глупых вопросов. Я понял. Хорошо, мы еще и за официанта сыграли в этой игре. Сегодня вновь намечается пир. М -м -м. Айда, погуляем. Нас очень много... Вы решили пройтись по замку. Нас очень... Блуждая по коридорам замка, вы услышали шум из кухни. Заглянуть. По факту, очень много у нас было карточек гулять по замку, поэтому давай. Вы смотрите через замочную скважину. Вы видите, как молодой человек пристает к служанке. А, я бы вломился, да. Вы вломились внутрь и защитили служанку. Молодой человек, да кто ты такой? Убирайся по добру, по здорову. Это тот самый молодой человек? В чем дело? Не кричать. В чем дело? В чем дело? Молодой человек, не обязан я перед тобой отчитываться. Молодой человек покраснел от ярости. Я его припугнул. Я кулачинки-то свои достану. Я для чего качаюсь? Саня, бодибилдер. Бодибилдер. Сотрямешься, мышцы вот это вот сталь, вот это бревно, которое лупит просто максимально быстро, жестко, уверенно. Так, вам пришлось оттолкнуть молодого человека. М -м -м, молодой человек, мой отец этого так не оставит. А -а -а, прогнать, прогнать. Предмет получен, сочное яблоко. Вы выгнали молодого человека проще с кухни, а служанка наградила вас сочным яблоком. То есть мне голову с плечи снесут, наверняка это был какой-нибудь сын э, графа, а я яблоко зато получил. Сейчас покушаю. Молодой человек оказался принцем, наследником престола. Король ждет разъяснений. Сказать правду. Принц приставал к служанке. Король, что мне с вами делать? Вы должны запомнить урок. Я виноват. Принц виноват. Вы оба виноваты. И оба понесете наказание. надеюсь, что, ну, типа, руку нам не текут. Наказание у вас с принцем заставили чистить все от хуже места в замке. А -а -а -а. Так, заработать. Давай поговорим с принцем на самом деле. Вы решили заговорить с принцем, он, наверное, пошлет меня. Все, из-за тебя! Сейчас сидел бы в траксире, а не вот это вот все! Сам виноват, зачем ты приставал? Ну, зачем ты приставал, мальчик? Ну, камон, ты где живешь-то? Принц полурослики эти задолбали. Это хотя бы весело, в отличие от государственных дел. Ну да уж. Вы можете продолжить разговор, просто работать. Ты не похож на принца, нужно сказать. Принц, я не хочу им быть. жизнь бы развлекался. Давай поменяемся. Ты станешь Шутом, а я принцем. На утро все отхожие места в замке были вычищены. Отдыхать. Весь следующий день вы освобождались от запаха. Король объявил о военном походе на Южное королевство. Собрав большую часть воинов, вы выдвинулись на рассвете. Замок почти опустел. Дело. Настало время проникнуть в сокровищницу. Пойдем! Вооружившись факелом, вы пробрались в часть замки, где раньше почти не были. Вы знаете, что слева проход королевский покой, а справа неизвестный туннель. Я не помню, куда мне нужно было. По-моему, не знаю, вы решили попадать удачу в туннеле... Перед вами развилка прямо. Я иду прямо, вы пошли прямо на эти вас не подвело. Yes! Перед вами развилка, иду налево. Вы смогли выйти на правильный маршрут и обнаружили приоткрытую дверь. Е! Yeah! Вы оказались в винном погребе короля. За бочками виднелись небольшие дверцы. Посмотреть дверцу? Нет, вина мы пить не будем. Дверца была в половину человеческого роста и едва заметно. Вы пролезли в небольшой прямой туннель. Вы поползли, вы доползли на четвереньках до еще одной двери, к счастью она оказалась открытой. В покоях короля все вокруг украшено дорогими тканями, золотыми картинами. Вам бы так жить. Осмотреть стены. За одной из картин вы нащупали вертикальную щель, из которой сквозил холодный воздух. Это дает повод подумать о том, что там что-то находится. Давай проверим. Вытолкнулись в стену, и она поддалась, открыв проход в туннель. Вперед. Вытянув факел вперед, вы направились внутрь. Вы спускаетесь по спиральному туннелю. Прошло уже полчаса, а ступеньки все не кончаются. Идти дальше, вы спускаетесь еще полчаса. Вы чувствуете тяжелое дыхание впереди над головой. Поднять факел. Вы видите большое каменное лицо. Что? Лицо? Ты кто такой? Я король. Давай, я король! Вы солгали. Если так что и что я люблю, ваша светлость должна знать ответ. Что? Яблоко. <coughs> Вы достали яблоко и скормили его двери. Хрум-хрум. Да, ты король. Хрум-хрум. Как же я догадался это сделать? Зачем мне яблоко? Я же... Ну вот, все, кайф. Титул получен, король. Дверь медленно отворилась. Вы внутри сокровищницы. Так, давай посмотрим, где сокровищница. Это вот финал, типа я пропустил вот эти все участники. Но я, я их еще пройду. Я их еще пройду. Я в финале! Я в финале! Так, вы в центре небольшого... небольшой круглой комнаты. Повсюду расставлены сундуки с золотом и драгоценностями. В центре комнаты расположен алтарь с прозрачным сосудом. Осмотримся. По краям комнаты расставлены стойки с драгоценным оружием и броней. Ай, голос, разбей сосуд, верни мне мое тело, и твой долг будет исполнен То есть, а мама же наша когда-то уж нашла вот этот сосуд, или разбила его сама Блин, давай разобьем Вы разбили сосуд об каменном... А, каменный пол сокровищницы Над осколками Сгущается в фиолетовый туман, она из вашей груди вырвалась материя Такого же цвета и объединилась с содержимым сосудом Перед вами закружился вихрь Вихарь обрел форму человека, но потом появились крылья и рога. Голос как приятно снова иметь свое тело. Спасибо. Но для полного счастья осталось, совсем чуть-чуть. Вернуть свою силу, приодеться и уничтожить королевство. Ты самой смертный. Ну, но... что нет, ты демон? Димон, я с Димоном, я в этот раз зло побеждает. Зло Так, а ты смертный. И что демон каждый твой выбор вел тебя сюда тебе остается лишь повиноваться и идти со мной до конца нет у меня есть выбор выбор лишь иллюзия все пути предоставлены в сокровищницу убегает король убить короля не трогать убить короля не трогать я не убийца, я трогать не буду. Демон хватает украшенный меч со стойки и пронзает короля. Все приходится делать самому. Демон, ты помог мне вернуть тело. Награду ты проживешь еще несколько дней. Но не вздумай встать у меня на пути. На этом демон сбежал. Че? Давай. Королю. Король, я не успел. Это были его последние слова. Вскоре в сокровище ворвалась стража. Стража пытается вас арестовывать. Сопротивляться. Вы сопротивляетесь аресту, но заработали лишь побои. Вас схватили и сбросили в тюрьму. Думать о жизни, проверить решетки. Вы ощупали петли, но надзиратель щелотов за попытку побега и наказал вас. Вашу камеру посещает принц и требует рассказать, как все произошло. Рассказать, молчать, рассказываю. Все рассказали свою историю от рождения до этого момента. Принц, достаточно. Ты действительно думаешь, что я поверю в эти сказки? Пора заканчивать церемониться с тобой, принять судьбу. У вас повелительство за городом. Вас ведут через город. Вы видите, как под... полыхает кто? Скрипторий, и слышите крики. Над вашей головой взошла кровавая луна. Подслушать стражников, что произошло в городе. Подслушиваем стражников. Зачем задавать вопрос, на который нам не ответят, если можно просто послушать? Стражник. Слышали? Все только говорят, что. Пророчество исполнилось. Судная ночь наступила. А это мы и все, мы и все сделали. Вас привели к виселице. Палач накинул вам петлю на шею. А принц со стражей наблюдает за происходящим. Похоже, вашему приключению подошел конец. Последнее слово. Вы решаете сказать что-то. Вы решили произнести последнее слово. Обругать принца. Плакать. Я заплакал. Вы зревели и стали при... а, поносить судьбу. Здравствуйте, флаксы, йоба гейм, флаксы Так, люк под вашими ногами открылся, но вместо падения вы подлетели вперед А петля на вашей шее оборвалась Обернулся. Стража обнажила мечи и направила внимание на лес Среди деревьев возникло свечение Вашей спасительницей оказалась лесная колдунья Короля убил демон, заключенный был лишь инструментом в его руке. Сейчас демон главная угроза твоему королевству Наблюдаем вы чудом избежали смерти и могли только заворож... э, завороженно наблюдать за происходящим. Принц созвал срочный совет в ближайшем доме. На совете собрались вы, колдунья и командиры гарнизонов. А, гарнизонов. Принц требует все рассказать, свою историю еще раз. Я рассказываю еще раз. Вы рассказали, как слышали голос, который обманом заманил вас в сокровищницу короля. Колдунья, все сходится, это демон из пророчества. Когда-то давно его разум поселился в тебе, а сейчас он обрел тело. Для своей финальной формы ему не хватает обрести лишь свою силу. Что делать? Давай спросим. Прежде чем убить его, нужно спросить, что делать. Демон еще не обрел силу, шанс справиться с ним пока есть. Принц, все говорят о том, что правда на твоей стороне. Ты свободен, но я прошу тебя помочь отыскать демона и справиться с ним. Согласиться, отказаться, согласиться, отказаться Ну, соглашаемся, давай, предмет получен, меч Вам вернули вашу одежду и дали оружие Вдовецы, я-то да, я-то мечом махал-то, конечно но угу, понятно, конечно Так, вместе с принцем и колдуньей Вы обыскали город вдоль и поперек Однако осталось еще одно место Заколоченный чумной дом Понимаю, колдунья провела, провела магический проверку внутри Дома, вскоре полу открылся Поддаенный проход вас поджидала засада бесов, приспешников, демонов Был убит, вы вы заметили, что принц окружил А, что принца окружили и ему грозит смерть Убить принца, спасти принца Я помогаю Вы спасли принца от неминуемой гибели Его отношения к вам улучшилось Герой, герой Славься имя твое, Йобагей Бой продолжался пока бесы Не сбавили, натиски не разбежались Демона среди убитых не оказалось Обыскать логово, поговорить с принцем Обыскать логово вы наткнулись на магическую ловушку и меня убили. Вы еще можете изменить судьбу королевства. Мы в центре небольших... Так. Пойдем в центр. Мы направились в центр. Комнаты, похоже, это главное сокровище здесь. Голос, разби сосуд, ворни тело, и твой долг будет исполнен. Разбить. Я, из... Я разбиваю, исполняю долг. Вот это все делаю. М Блин, что нет Вот это вот, короче, выбираем Демон каждый твой выбор видел Так, да, мой повелитель Нет, у меня еще есть выбор А что если да, мой повелитель Прелестно, сейчас здесь будет король Убей его и докажи свою преданность Я убиваю короля Титул получен убийца королей Демон королевства обезглавлен Уходим отсюда Так, вы сбежали по лестнице обратно в замок И вышли из покоя в короля На вашем пути стала пара стражников Напасть, пропустить демона Я просто... Демон ловко, отсек голову удивительным стражником Король вернулся, а значит в замке теперь полно стражи. Без моей силы нам не выбраться. Перейдеться в стражу. С рогами демона пришлось повозиться, но теперь вас не отличить от стражников. Пройдя через темный коридор, вы выбрались. Из замка стража стояла на стенах и смотрела на кровавую луну. Наступила судная ночь. Этот город стоит уже, стоит, уже сотни лет. Здесь должна остаться моя прежняя обитель. Вы добрались до заключенного дома, а заколоченного дома и пролезли внутрь. Демон начертил магические символы на полу, и через мгновение там возникла зияющая дыра. Мы спустимся по этой, в эту дыру. Вы оказались в просторном подземном помещении. Демон добро пожаловать в мою обитель. Здесь мы подготовимся к решающей битве за королевство. Зачем уничтожать королевство? Давайте зададим этот вопрос, потому что там где-то рядом у нас э, родня живет, как бы, извините. Извините. Демон, давным-давно отец прогнал меня с небес на землю. Теперь я хочу вновь обратить на себя внимание. Демон, добро пожаловать в мою обитель. Здесь мы подготовимся к решающей битве за королявство. Зачем нужда? Так, это вот все было. Демон, у меня есть тело. Но пока я слаб. Моя сила заключена в третьем сосуде. И ты поможешь мне найти его. Демон, ты тоже слаб, всего лишь смертный, но это можно исправить. Мои волшебные палеанты... Наделят тебя достаточной силы, чтобы стать полезным Пиромантию, либо некромантию? Я хочу воскрешать, либо огнем владеть Вот я бы сейчас... Нет, если я кого-то воскрешу, это нужно поэтому убирать остатки Я хочу быть пиромантом и сжечь Нет, я хочу некромантию изучать, я хочу... Энни Бенни Бенни бой дам тебе по зад ногой Если будешь ты вопить, то тебе тут и водить Еу, yeah, бич! Так, ты, так, нам получен. Пироматия. Книга горячая, как раскаленные угли, и я обжегся, понял. Флянт э, воняет мертвечины. Вы открыли его и стали пропитываться волшебной силой. Даже читать ничего не нужно. Листать дальше. Вы потеряли счет времени, но вскоре вас откликнул демон. Демон, достаточно. Ты готов к следующему заданию? Разбуди. А, раздобудь мне книгу. Победа добра. Три. Захоронение. Там сказано, где спрятан сосуд с моей силой. Давай в скрипторе Книга должна быть в скриптории, Подумали вы Отправили сюда Вы стоите перед входом в скрипторе Слева от него есть небольшое кладбище М -м -м. Давай кладбище Вы прошептали заклинание И вызвали огненную вспышку Когда огонь угас Стражники уже лежали бездыханно Вы внутри скриптория. Допросить выживших Давай допросим О, я... Да, все Вы нашли живого... Так, живого мана Он удобно сопротивлялся Но магия а, развязала ему язык Книга уже у вас есть. Yes. Вы чувствуете чудовищный зуд. Ваши руки и ноги покрылись волдырями. Терпеть. Расчувствовать такое нельзя. Вы страдаете, и ваша, ваша походка выглядит странно. Вы вернулись к обители. И увидели, как отряд во главе с принцем ведет бой демоном. Предай демона. Изучи. Я предам демона, изучив пиромантию. Я стану пиромантом. Давай. Титул получен Перебежчик. Вы сменили сторону конфликта и стали сражаться против демона Какой я непостоянный Демон заметил ваше предательство и покупал в неистовство Через пару мгновений он добрался до вас и повалил на землю Обороняться предмет убран Демон-то у вас книгу? Нет, А мои-то приспешники зачем? Демон хочет вас убить, но в последний момент вас спасает принц Между ними завязалась драка Использовать магию Пиромантик, вы пытаетесь произнести заклинание, но вместо этого вы мямлите что-то немятное. Демон лишил вас силы. Можно? Блин. Биться руками. Вы набросились на демона с голыми руками и спасли принца от неминуемой гибели. Бой продолжался, пока бесы не сбавили натиск и не разбежались. С демоном среди убитых не оказалось. Говорить с принцем. Угу. Вы обсуждаете дальнейшие действия. Принц спас меня и доказал свою преданность Сейчас сложное время и мне нужны такие командиры, как ты Веряю отряд воинов под твое командование Выбрать мечников, лучников Мечников, лучников Ми лучников. О, знамя лучников Вы взяли под командование отряд лучников Вы замечаете стая крылатой нечисти Они пикируют на вас Спрятаться, отбиваться Спрятаться Ну я же лучник, мне можно отбиться Метки лучники отбили, а так где отличная работа, Олег? Принцу докладывают, э, деревня захвачена ордой бесов. Обсудить план? В деревню. В деревню. Вы спираете отряд для похода. Дозорный врывается в комнату и просит всех взглянуть на горизонт. Смотреть. Из глубины леса за городской стеной э, вырвался розоватый столб света. Вас откликнула колдунья. Лесная колдунья демон обрел полную силу. Дни королевства сучтены наблюдать. Принц приказал закрыть ворота и приготовиться к осаде города. м, -м, -м. Принц созвал совет На этом совете мы что, будем сражаться? Что нам делать? Что нам делать? О, ставились на колдунью, что теперь делать? Давай посмотрим Так, колдунья осталась Остался лишь один способ справиться с демоном Так же, как это произошло тысячу лет назад Поразить демона эскалибуром И затащить его сущности в три сосуда Колдунья продолжает рассказ Эскалибур был захоронен вместе с первым королем По легенде, его громница в основании города А сосуды из чистого хрусталя могут быть только у Алхимика. Алхимика мы уже были искать Эскалибур. Я пойду искать Эскалибур. Вы отправились на поиск Эскалибура. Вооружившись факелом, вы спустились у вас в сточные каналы под городом. Если где-то искать вход в гробницу, то это здесь. Пойдем налево. Вы наткнулись на толпу бесов. Длинные луки оказались неэффективны в узких катакомбах. Бой выдался тяжелым развилки. Ну, еще раз налево. Кроме словония, вам ничего не мешало двигаться вперед. Перед вами стена с изысканными фресками, изображающими битву добра и зла. Сбоку есть надпись. Что? Это такое? ФО, ГФО, СК? Я не знаю. А я, я, я не знаю. Изображающая битву добра и зла. Сбоку есть надпись. И 6 кнопок. Вы нажали на кнопку F это O Open the door Вы нажали на кнопку И из отверстия в полу прошел, Пошел синий ядовитый газ Спасибо Спасибо Да как так? Идти в центр. Вы направились в центр. Так, я выбрал зеленый. Наблюдаем, короче, смотрим, а, что нет. Так, ты демон, никогда дамы повелитель? Нет, у меня есть выбор. Так, мы пойдем, короче, убить короля. Убиваем короля. Мы опять непредсказуем, поступаем в этой игре, короче, двигаемся переодеться в стражника. Стражник, куда теперь? Следовать за демоном просто будем следовать за демоном. Спускаемся в обитель, изучаем какой план, зачем уничтожать королевство, какой план делаем все вот это. Так, язык... только сейчас изучаем некромантию. Так, листать дальше. Так, отправиться в Скриптонита. <смех> в город Скриптонита. Использовать магию. Вы прочитали взглянание над старыми могилами. В очередной земли начали разрывать мертвецы. Так, это, э, штурмовать окна. Главный вход. Главный вход. Трож без проблем справилась с вашими бойцами. Штурмовать окна. Мерцы пролезли в окна и одолели страж благодаря неожиданности. Вот оно как. Допросить выживших у выжившего. Берем книжку. Ничего не делать, отбить. Перед вами появляется старый король и нападает на вас. Отбить атаку. Король исчез, а вы крепко смятнулись об камень. А -а -а -а -а -а -а -а вот так. Вы направили несколько отжимших на отряд принца. Это отвлекло его внимание. В отряде принца замешательства вы с демоном решаете с крыса, бежать через... Каналы. Вы пробежали через каналы и на... не встретили препятствий. Вы в лесу около городской стены. Скоро здесь будет гвардия. Дать отпор, бежать в деревню. Побежали в деревню. Вы бежите дальше от города. Вы достигли деревни, но крестьяне схватили топоры и вилла. Они не хотят пускать вас в деревню. М -м Договориться? Титул получен парламентер Вы обещали крестьянам новую жизнь и процветание А сладкие речи демона смогли окончательно склонить крестьян на вашу сторону Вы обосновались в старом трактире Демон изучает третий том борьбы добра и зла Найти трактирщика, наблюдать за демоном Найти трактирщика вы нашли испуганного трактирщика и приказали подать его лучшее вино и дичь, и заработал новую хпшку себе. Д прочитав книгу, вдоль и поберег и ничего не обнаружив, демон кладет руки на пос последние страницы. Вскоре на них возникают невидимые слова. Один сосуд в тверди земной, второй у короля, а третий у лесной хозяйки. Я понял, это та самая колдунья соглядатай демона сообщает, что в деревню вошел гвардейский отряд. Мы отправляемся в лес. Мы еще слишком слабы, чтобы бороться с ними. Вы отправились искать сосуд силы. Вы слышите голоса. Они просят пощадить их. Выбить голоса из своей голос... головы? Не... Не обращать внимания. У вас начинается паранойя. Вы направились к гущу леса. Через полчаса вы наткнулись на лагерь бандитов. Они вооружены и настроены решительно. Договориться, напасть. Договориться, напасть. Договориться. Вы представились с противниками короля и объединились с бандитами. Блуждая по лесу вы потеряли счет времени Внезапно демон почуял энергию впереди Осмотреться и идти вперед Сатиры устроили вам засаду Ну почему? Впереди блестят э, своды алтаря Его охраняет лесная колдунья С большим отрядом сатиров Предстоит битва Идти после демона Колдунья сметает, сметала бесов ураганом Одного за другим После долгого боя отряд сатиров был разбит А магия колдунья стала слабеть. Вскоре демон смог ее ранить Добить колдунью, достать сосуд Добить колдунью, со достать сосуд Достать сосуд Был сосуд силы, вы схватили его Вы чувствуете, как энергия пульсирует в ваших руках Отдать сосуд демону, разбить сосуд самому Я стану демоном Вы разбили сосуд силы, и ваши глаза застелило пеленой Вы оказались в лимбе Впереди вы видите... Искрящуюся сферу из зеркала. Подойти, вы увидели в зеркале свое злое отражение. Отражение возьми эту силу. Достаточно прислуживать демону. Пора стать здесь главным. Кто ты? Отражение я, это ты разве не видишь? Отражение почему ты еще раздумываешь? Возьми эту силу. Этом, с ней мы отомстим людишком и получим все, что захотим. Я возьму силу. Я главный суперзлодей этого голода. Голода города. Вы сжали сферу и пропитались силой, вы вернулись из Лимба, в настоящий момент в наших руках пульсирует небывалая мощь, а мысли переполняет жажда разрушения, подняться Вы поднялись с земли, вы двое прибавили в росте, демон в ярости нападает на вас Обездвиживаем демона. Одним ударом вы нанесли демону серьезные травмы. Теперь он подчиняется вам. Как скулящий пес. Так, вы чувствуете, как вас сжигает животная ярость. Вы даже не можете вспомнить, кем были до этого. Теперь у вас остался один противник жители королевства. Напасть на город? Блин, ну ладно, еще. Повеселимся. Жители королевства не пережили эту ночь. Вы в разрушенном и оскверненном замке, спустя неделю после осады. Теперь этот замок, как и все королевство, принадлежит вам. Взглянуть в зеркало. Ваша кожа светится энергией изнутри, а глаза ярко горят. Вот так сила! На балкон. Вы вышли на балкон и смотрите вниз. С облитых кровью улиц города и из-под тлеющих развалин домов на вас смотрят адские друзья. Они как кощут и без бесч... Беспокоятся в ожидании вашего приказа. Угум. Легион нечисти повинуется вам. Теперь вас называют князь Евгений. Додумай сам. Так, а на что можно нажимать, чтобы? Все мы прошли эту игру, как бы, ну типа знаешь, как, ну, как, как я не знаю, как, как книгу прошел. Я прошел книгу. Кто-то прочитал книгу. Я прошел книгу и. Я оказался не. Я очень непостоянен во мнении. И в связи с этим прохождение немножко затянулось. Но если ты досмотрел это до конца, спасибо тебе огромное за просмотр. Добро пожаловать в нашу семью. Ставь лайк и подписывайся на канал. С вами был Йова Гейм. Всем пока! Why why